<связывая> О, <Хорошо. связывая> Оценка? Ноль. Серьезно, 10 было, да? Я, я старался <связывая> кататься как только можно. <связывая> в общем, история длинная, давняя. Поясницу сорвал. Рецидивы были каждый год в августе. Постоянно, стабильно. Чем, чем спасался? Ничем. Ну, первый раз, наверное, скорее всего, меня бабушка помяла упражнения всякие, через боль uh -huh. прошел. Uh -huh. А потом просто боль терпела, она сама проходила максимум неделя, а Работал, дальнобойщик. Аккумулятор из багажника доставал. Грубо сказать, 4 года назад встал с постели и упал на колени. И с тех пор как постоянная 24 на 7 боль в поясничном отделе. Упражнения какие-то делать, вообще физкультура какая-то есть? Не вообще. дает разминаться. Головные боли есть? Редко. Давно спите плохо уже? Да, с 20 числа, прошлого месяца ну, но апреля. Ну, это вы с чем связываете? В основном это боль, то есть она мешает жить. Вы на животе спите вынужден, чтобы вынужденно, спина не болела? Да, и сижу на стуле, то есть постоянное напряжение, да, напряжение шеи. Выжимать? Разведён. Давно? Да. Да, но ну, ну, официально 14 лет. Вспышки, я же говорю, они были раз в год стабильно. Ниже лопатка, но выше поясницы, как бы середины спины, стоять можете, когда нет? То есть, или она там уже начинается, болевой синдром? Болевой синдром в пояснице. Сама поясница уже да? А справа, слева идет? Справа. Лом, ломота в крестовом отделе, пояснично-крестовой, Жжение и ломота в мышце о, поясничной. По, по нижней части, да, по внутренней области. Отсюда вот имевиду это мышца, это или здесь нет, больше? нет, нет, вот она. Вот, вот это и мышц. сюда вниз идет. Да, да, да. Угу. А нет. если назад откинуть, совсем плохо. Если вот сейчас на стуле откинуть? Их годится. Сидят, да? Сводит. Здесь болезнно? Ну, ну так себе. Правая нога у нас на два с половиной сантиметра длиннее. Сейчас точки буду нажимать, соответственно, по десятибалльной шкале даете оценку от 0 до 10. 10, нестерпимая боль, 0, просто нажатие. Оценка. 3. Оценка. 2. 10. 3. 10. Один. 10. 10. 10. 10. 5. 10. 4. Здесь 3. 4. 10. 10. 3. 10. 10. 8. 10. 10. 9. 10. 10. 8. 10. 7. Таскали вы конкретно, вы прям вот себя не. Я насиловал нет. свой организм. Да я вижу, я вижу, тут прям максимально изнасилован шло. Причем сам. Дыши, дыши, дыши, мой дорогой. Вдох. Вдох. Вдох. Водах. Молодец. Водах. Вдох. Водах. больно лежать даже, да? Не, не больно, дрожь. А, дрожь пошла. Это шикарно. Самое лучшее начало Уже попали. Немножко сейчас хрустит уже, да? Поясница. Да, отлично, я ее и ждал. Сейчас поясница потянулась тоже в том числе, да? Окей, okay. выдох на само место удара или куда-то отдает Она много отдает и удар боя вот и все а! тут все шикарно у нас О, 굿, 굿, 굿, 굿, 굿. 굿 Or, хорошо ну well, тут все мягенькое здесь вот ребрышки появились несмотря на 125 килограмм. выдох вдох выдох поехали по оценке оценка оценка оценка ноль оценка ноль Оценка. 0. Оценка. 0. Серьезно, десять было, да? Здесь. 2. 10. Один. 10. Один. 10. Ноль. Здесь. Один. Три. Чуть-чуть есть. Неф. 10. 0. 10. 0. А нерв. 10. Ноль. 10. Ноль. Это шикарно. Нет. Там Да. Молодец. Вот так. — А-а-а! — Это большое мышцы нет совсем! — Да уж! — Один стресс только. На костях! — Здесь! — Дыши, дыши! — Ребену мышцу! — Раз! — Ну, человек, ты уже садился! Хороший! — поясница чуть-чуть полегче! — Вставание, не садь, притворяйся! — Полегче! Я... Я старался кататься, как только можно. Вот то, что анатомический лордос есть прогиб вот этот? У вас здесь бугор был. Серьезно? Да-да-да, был да, да. бугор. А мне говорили, что провалились здесь провалили позвонки. Понять. Искандер Астамович, доброе время суток. Хочу сказать вам большое спасибо за проделанную работу над моим позвоночником, с моей проблемой в пояснице. Хочу немножко рассказать о том, что было после. Когда я к вам ехал, понимал, с чем я столкнусь, мне было действительно страшно воздействие вашей методики, это ну, психологически сложно. Считаю, что мой случай индивидуально сложный. У меня позвоночная грыжа между четвертым и пятым поясничным позвонком. поясницу мою как бы, ну, сковала болючая отечность. И даже если боль перетерпеть, по Ульяновским дорогам позвоночник осыпится и сложится. На пятой точке очень сложно было и больно. А помимо всего, помимо этой поясничной боли, защемило сюда лишнее нефть в бушевитке. То есть это боль в пояснице и э, спазм. Вставать Это также было невыносимо, как и лежать. Получился такой момент э, движения поезда, ну как бы его шатает влево, вправо, вперед, назад. Получилось так, что меня как-то запрокинуло спину что-то случилось пояснице то есть там что-то просело, просело так что у меня подкосились ноги то есть я потерял равновесие равновесие уцепившись там запор очень чтобы что изменилось после правки на следующий день я проснулся полный рот слюны и, и мокрая подушка от удовольствия я я я, я, я выспался. Поднявшись на ноги, то есть я радикально чувствовал анатомические изменения в, в позвонке. Это было классно. На девятый день поясница позволила мне сесть за руль ровно. У меня появилась осанка, так как у меня был небольшой горбик. Горб в одном отделе. Продавили его в нужное место. Я не скажу, что у меня большая, но сейчас он а на данный момент, существенно как бы ощутимо до да. и после. Анатомически по мышцам у меня ну, как бы и до, си, до сих пор остается э, боли и напряжение, но они спадают. Я считаю, что мой случай довольно-таки серьезный с позвоночной грыжей в, между четвертым и пятым позвонком. Вы можете критиковать, но нужно ли? Ведь за один день ничего не проходит. 20 дней прошло, у меня получается носки самому одеться. Потому что раньше это не получалось вообще. Методика исполнения работы мне нравится больше у Искандера Растамовича. Поэтому в следующий раз я приеду к вам. Получу дозу здоровья. Еще раз хочу большое спасибо сказать вам. Поблагодарить за то, что делаете для нас. Сейчас стоять, кажется, стоять, через боль. Ставить <реш> значит, давайте я сейчас опишу, что нас ждет. Как мы снимаем болевой синдром? Это нужно сейчас принимать в ванну. Ванна дома есть? Есть. Вот, соответственно, пачка резких движения больше таких. То есть три дня вся поберегите. Ладно, резкие движения. Ха-ха, там ха-ха. Как-то вот не делайте, ладно. Вот, значит, ванну принимаем так. Пачка соды на ванну полностью. Здесь все написано. Запоминать ничего не надо Дальше. Э, температура воды 45 градусов. И вот эту штуку вам даю. Питарный раствор. Это вытяжка из смолы сосны. Ее прям два колпачка на ванну просто. А, глаза, кстати, краснота ушла После таких. Но она должна была быть. сейчас немножко и слезы вышли, и это вышли. Зашел ко мне, тут левый глаз пунцовый был, а сейчас он беленький. Давление внутри глазное давление ушло. Просто вот и все. Шею распустили, внутри глазное давление ушло. Следующий момент. Когда вы ходите из ванны по хлопающим движениям, то есть не смываемся, а именно просто полотенцем притампонируем и все. Ложимся, отдыхаем. Таких процедур надо сделать 10 через день. То есть завтра завтра приезжаете, вы получаете, завтра делайте, вечером уже там, чтобы на улицу не выходил уже. Там день отдыхаете и так далее. Если какие-то мышцы будут тянуть, соответственно, прям раз и слегка нанес, и легче будет. Дальше. В идеале... Для вас, у вас времени много в этом плане свободного, да? То есть в идеале откинуться на сиденье и как-то окна приоткрыл, чтобы не жарко было, там, или кондиционер оставил включенным. И э, ни музыки, ничего. Себе любимому уделить 35 минут. И ваша задача 35 минут ни о чем не думать. Mm -hmm. а, следующий момент, что э, когда вы дышите, концентрировано на дыхании, вы ни о чем не думаете. Как раз получается практика тишины по большому счету. Как только перестаешь дышать, как только начинаешь, ну, мозг какие-то постоянные мысли вам будет вкидывать, там, этому позвонить, сюда сходить, колесо поменять, условно, ну, какие-то бытовуха такая будет жрать. Ну, сейчас стоять как? Оно, оно как бы полегче, то есть то, что вы сейчас там напрессовали, Оно ходится легче, то есть хромота чуть-чуть ушла. Круто, круто.